Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации, нацистского формирования правый сектор. Уничтожено до 200 боевиков. В районе населенного пункта Долина Донецкой народной республики высокоточным оружием нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Уничтожено более 60 человек личного состава а также 7 единиц бронетанковой техники из класс с Кроме того, в районе населенного пункта Беленькой Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению. Для восполнения значительных потерь в личном составе техники, 66 и технике, понесенных 66-й и 72-й механизированными и 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами вооруженных сил Украины, действующими на солидарском направлении, Проводится принудительная мобилизация жителей городов Артемовск, Часовьяр, Солидар, Дзержинск и других близлежащих населенных пунктов. Для укомплектования соединений у местных жителей изымаются транспортные средства. В рамках контрабатарейной борьбы за сутки поражены 4 взвода реактивных систем Залпового огняград, 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов: Северск, Серебрянка, Дроновка. Опытная, Красная, Звановка, Ивана Даревка «Поросковьевка», Иваноград Донецкой Народной Республики, оперативно-тактическая армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 7 пунктов управления, в том числе 81-я аэромобильной бригады в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, 60-я пехотная бригада в районе Кирова, 128 горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, 5 складов с боеприпасами в районах Васюковка. Великая Новоселка Донецкой Народной Республики, Новая Александровка Запорожской области, Покровская Днепропетровской области, два склада горючего в районе Солидара и Новогородская Донецкая Народной Республики, а также живая сила и военнотехника вооруженных сил Украины в 197 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского Донецкой Народной Республики, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаные. Петропавловка, Топольская и Изюм Харьковской области. Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка, Херсонской области, Червоный Оскол, Топольская и Харьковской области перехвачены 4 баллистические ракеты у и 5 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин, реактивных систем, залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.